Государственная телерадио компания ЛТР. Информационно-аналитическая программа Итоги недели. В студии Гульзада Чубакова. Здравствуйте. Смотрите в первой части нашей программы. Юбилей ЕАЭС. Итоги за пять лет и планы развития. Какие решения приняты по итогам последнего саммита Высшего Евразийского экономического совета расскажут наши корреспонденты. Единая пенсия для жителей ЕАЭС. Документ вступит в силу до конца этого года. Что это даст мигрантам, узнаете в интервью со специалистом Государственной службы миграции. Со дня вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз прошло ровно четыре года. За это время существенно увеличился внешнеторговый оборот Кыргызстана. Решены спорные вопросы трудового миграционного законодательства, а также в частности наблюдается уверенный рост производства сельскохозяйственной продукции. Например, только за пять месяцев этого года в стране выдано порядка 15 тысяч фитосанитарных сертификатов. Это говорит о том, что увеличивается экспорт товаров. В целом, после вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, в стране полноценно функционируют четыре лаборатории, которые провели международную аккредитацию и имеют стандарт ИСО. Положительную тенденцию в экономике страны подтверждают следующие цифры. В 2018 году объем товарооборота между государственными членами ЕАЭС составил 35,1%. Экспорт – 32,2%, импорт – 36,2%. Внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами Союза вырос на 13,1%. Экспорт составил 27,1%, а импорт – 9,3%. Для расширения экспортного потенциала страны работает Кыргызско-Российский фонд развития, целью которого является поддержка бизнес-сообщества. Россия выделила фонду 500 миллионов долларов. Было одобрено около 2000 проектов на общую сумму 325 миллионов долларов. В рамках ЯЕС в частности, реализована реконструкция таможенных пунктов, 4 железные дороги, ряд автомобильных пунктов пропуска. Два аэропорта улучшили техническую часть. Для этого Россия выделила 200 миллионов долларов. В части строительства ветеринарных лабораторий из 28 лабораторий работают 19 лабораторий. Из них два центра экспертизной и ветеринарной диагностики, расположенные в городе бишкек Йош, прошли международную аккредитацию. Процесс евразийской интеграции, несмотря на воздействие глобальных экономических вызовов, активно продолжается. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Евразийский экономический союз является быстрорастущим интеграционным объединением. В этой связи необходимо отметить, что евразийская интеграция имеет вековые, исторические, геополитические, культурные и ментальные основания для этого. Теперь важно сохранить эту тенденцию роста, а для этих целей необходимо и далее продвигать приоритетные направления сотрудничества – Присоединение Армении и Кыргызстана к ЕАЭС расширило границы союза и повысило привлекательность для других стран. Конечно, в Евразийском интеграционном объединении, как, впрочем, в любом другом, есть множество различных ограничений, которые, безусловно, необходимо решать цивилизованным образом. В этом отношении Кыргызстан радует за системную работу по их устранению – в том числе наша страна, выступает за совместные усилия государства и бизнеса с целью реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. В рамках данного вектора развития, как известно, главой государства, текущий год в нашей стране объявлен годом развития регионов и цифровизации страны. В вопросе устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС Кыргызстан поддерживает создание равных конкурентных условий, как между его членами, так и с третьими странами. Также наша страна выступает за усиление полномочий Евразийской экономической комиссии как действенного наднационального органа Союза, которая способна улучшить институциональную систему ЕАЭС и повысить ее эффективность. На этой неделе в городе Нур-Султан состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Напомним, пять лет прошло со дня образования ЕАЭС и четверть века с момента обнародования идеи о его создании. По итогам заседания подписаны 23 документа. Соглашения касаются международной деятельности ЕАЭС, цифровой повестки вопросов формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции. В заседании принял участие президент Кыргызстана Сорон Байджи Энбеков. Тему продолжит Мадина Низамова. 29 мая 2014 года в Астане президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о Евразийском экономическом союзе. В этот же день, но только спустя пять лет, теперь уже не Астана, а город Нур-Султан собрал глав государств на юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеров Беларуси, Кыргызстана, России и премьер-министра Армении приветствовал президент Казахстана Касым Джомар Токаев. Thank <sharp inhale> you. В официальной церемонии совместного фотографирования принимал участие и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Именно он 25 лет назад впервые озвучил идею о евразийской интеграции, которая сейчас успешно функционирует. На юбилейном заседании Назарбаев получил новую должность почетного председателя саммита ВС и присутствовал как на заседании в узком составе, так и в расширенном. Также к заседанию в расширенном составе присоединились в качестве почетных гостей президент Молдовы. Игорь Дадон в качестве главы государства-наблюдателя, глава Таджикистана Мали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Юбилейное заседание ВС прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога. Президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России отметили достижения ЕАС, озвучили предложения для более динамичного развития союза и, конечно же, обсудили сложности и риски, с которыми евразийской пятерке все еще приходится сталкиваться внутри объединения. На повестке дня были выставлены более 20 вопросов. Это по направлению усиления интеграционных процессов, о текущем состоянии по международному сотрудничеству. Кроме того, также были обсуждены ходы исполнения цифровой повестки стран ЕАЭС и также определены макроэкономические ориентиры на последующий период. Успешность Евразийского экономического союза, очевидно, отметили главы государств. Президент Соронбай Джейнбеков сказал, что ЕАЭС позиционируется как быстрорастущее интеграционное объединение. А лидер России Владимир Путин подчеркнул, что интеграционные процессы стимулировали устойчивое развитие экономики наших стран. Сегодня ЕАС – это огромный рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в котором проживает 180 миллионов человек. Союз создал предпосылки для постепенного и стабильного роста наших экономик. По итогам 2018 года средние темпы роста в пяти странах составили 2,5%. Что касается Крымской республики, то по итогам 2018 года данный показатель реального роста экономики составил 3,5%. Саммит в целом стал своеобразным подведением итогов пятилетней деятельности. Но несмотря на то, что стороны пришли к согласию практически по всем пунктам повестки дня, в деятельности ЕАС, все же остаются некоторые вопросы, которые нуждаются в дальнейшем согласовании и уточнении. Одним из таких направлений должна стать цифровизация экономики в рамках Союза, что подчеркнул глава Кыргызстана Сорунбай Джейнбеков. Мы уже имеем некоторые результаты.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 Пять лет назад в повестке Дня развития ЕАЭС вопрос цифровизации был далеко не первым, но сегодня все изменилось. Евразийская пятерка понимает, что не должна оставаться в стороне от цифрового пространства. Поэтому эта тема стала одной из доминирующих. Сейчас странам ЕАЭС необходимо разрабатывать собственные платформы и технологии, чтобы в будущем не пришлось использовать чужие. Кыргызстан наравне с другими партнерами также ускоряет темпы внедрения цифровизации внутри страны А что касается э, рынка э, цифровых услуг, то наши айтишники оказались вполне конкурентоспособными, например, э, не только на рынке с а на мировом рынке. Поэтому те программы, которые приняты в Кыргызстане, э, тот процесс, который сейчас идет, э, он вполне современный, и мы здесь э, не проигрываем нашим союзникам по евразийской интеграции и, я бы сказал, даже удачно дополняем. Еще один немаловажный вопрос, озвученный Сорунбаем Дженбековым на саммите – это подготовка Евразийской комиссией, соглашение, которое дает возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза. Сейчас ЕАЭС последовательно улучшает условия труда и правила пребывания трудовых мигрантов на территориях стран Союза. В России и Казахстане на сегодняшний день трудится около миллиона кыргызстанцев». Наши граждане сейчас стали работать на более качественных работах. Если до вступления им приходилось работать где-то неофициально, где-то на низкооплачиваемой работе, то на сегодняшний день процент официально зарегистрированных достигает порядка 62% среди трудящихся. Это достаточно высокий показатель, Мы, наша цель достичь, чтобы этот показатель 100%. Вопрос о пенсиях для трудовых мигрантов – настоящий камень преткновения. Рядовые граждане трудятся за рубежом, но их иностранный стаж не зачитывается на родине. Как отметил президент России Владимир Путин, для простого человека, который всю жизнь работал, это решение имеет очень большое значение. Главы государств поддержали инициативу о расчете общего пенсионного стажа для жителей ЕАС.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 Евразийский альянс стремится создавать максимально комфортные условия для сотрудничества. Однако в последнее время между странами возникло определенное недоверие из-за отсутствия механизма прослеживаемости товаров, возимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Например, Кыргызстан критиковали за сокрытие таможенных платежей. В связи с этим Сорунбай Джейнбеков предложил внедрить механизм тройного таможенного контроля. Скажем, если мы контролируем Ситуацию дел у нас, пусть э, зайдут представители таможенной службы Казахстана. Это будет вот тройной контроль. Но мы должны иметь такое же абсолютно зеркальное право на то, чтобы контролировать ситуацию на границе э, в Казахстане. То есть, чтобы наши представители могли находиться э, в Харгосе могли находиться в каких-то иных местах, где осуществляется основная масса транзита товарного. И я считаю, что это будет честно и будет справедливо. Таким образом, в числе подписанных по итогам заседания документов появилось соглашение о механизме прослеживаемости товаров, везенных на таможенную территорию ЕАЭС. Отдельные эксперты отмечают, что предложение главы государства было своевременным, а подписание данного документа сведет на нет любую неясность. Президент Кыргызской республики взял на себя такую ответственность. Это говорит о том, что... Мы можем с такой полнотой уверенности об этом говорить, это очень важно. И что мы действительно готовы показать ту ситуацию, которая у нас есть, в том числе на постах таможенного оформления». Однако ЕАЭС нужно развивать не только в торговом направлении, но и создавать дополнительные источники экономического роста, например, используя сферу электроэнергетики. Сорон Байдженбеков на заседании Высшего совета выступил с предложением создать орган по регулированию общего электроэнергетического рынка Союза. По словам главы государства, Кыргызстан готов разместить у себя подобный орган. Электроэнергию можно и совместно продавать, ну скажем, тот же Китай, Афганистан, Пакистан, Индию в другие государства с одной стороны, а с другой стороны, когда будет создан единый рынок, мы будем защищать друг друга. То есть в этом аспекте вот, создание вот этого единого электроэнергетического рынка для всей Евразийского экономического союза, это имеет огромную перспективу и показывает очень высокую эффективность и как экономическую, так и социальную эффективность. По итогам обсуждения данного вопроса главы государств подписали соответствующий протокол. Общий рынок электроэнергии в ЕАЭС будет, но не сразу. По план он заработает к 2025 году. Для начала Евразийский межправительственный совет должен будет утвердить правила взаимной торговли электроэнергией и правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии. Сейчас после договора будут разработаны четыре правила и одно положение. Это правила по информационному обмену, правила по взаимной торговле, правила по определению распределения пропускной способностей. И правила доступа к услугам с монополией. четыре правила а, должны быть разработаны и одно положение. А потом, только после этого, возможно, будет а, как вот видение для всех участников, как можно торговать на общем рынке. Обсудили президенты и вопрос расширения связи с другими государствами, особенно с ближайшими соседями. Нурсултан Назарбаев выступил за то, чтобы альянс наладил взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества и с Евросоюзом. По его словам, это непростые задачи, но если продвижение идеи будет проводиться совместными усилиями, то они станут вполне реализуемы. Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться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 Таким образом, в рамках саммита были приняты решения о подписании соглашения о зоне свободной торговли с Сербией. По аналогичному документу ведутся переговоры с Сингапуром. Завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Рассматриваются перспективы динамичной работы с Израилем, Египтом, Индией. И даже возможно, что в ближайшие годы евразийская пятерка расширится благодаря вступлению новых членов. Почему другие государства хотят подключиться в составе АЭС? Они, когда увидят вот такое, они будут все подключаться к тем, чтобы активно работать э, в составе Евразийского экономического союза. Вся страна Азии, как говорится, и Европа даже частично будет участвовать в этих процессах. Венгрия не случайно приезжайте, каждый раз изучают. Турция сейчас задумывается, может, вот, к ним и подключиться. А Пакистан, Афганистан, они с большим удовольствием, Пакистан уже вошел практически в ШОС, они хотят и сюда. Вот уже второй год они собирают экспертов нас собирают у себя вот свои показывают, вот мы хотели бы с вами сотрудничать в таком аспекте. По итогам юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств подписали 23 документа, в числе которых совместное заявление стран-участниц ЕАЭС. Лидеры альянса обозначили в этом документе новое видение развития евразийской пятерки. Президенты подчеркнули, что важно сохранить динамичное развитие ЕАЭС и активно продвигать все сферы жизнедеятельности объединения. Все лидеры Участники ЕАЭС отметили о том, что ЕАЭС состоялся, это организация, которая была необходима и которая решает уже на сегодняшний день многие вопросы. Ну, Конечно, в первую очередь это экономические вопросы между государствами и интеграционные вопросы, да? то есть сближение экономик государств, стран, участниц ЕАЭС. Сорунбай Дженбеков поздравил участников заседания с пятилетним юбилеем и выразил благодарность всем, кто работает во благо полноценного функционирования Союза. А также отметил особую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который выступил инициатором создания ЕАЭС. В свою очередь и казахстанский Эльбасы, подчеркнув особый вклад Сорунбая Дженбекова в углубление и расширение сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном, наградил его орденом наградить орденом Казахстан Республика Санктонгуш президента Ельбаса Нурсултан Назарбаев Женбекова Сорунбая Шариповича президента Кыргызской республики. направленным членом организации 12 августа 2015 года. За прошедший период присутствия нашей страны в ЕАЭС оценивается весьма положительно. В первую очередь мы получили доступ к зоне свободной торговли. Идет развитие инфраструктуры приграничной торговли, улучшается состояние ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Все это на сегодняшний день сделано семимильными шагами. Для, на эти цели с российской стороны были выделены средства в размере 200 миллионов долларов США, в том числе э, для обустройства наших внешних границ. В целях развития бизнеса и для увеличения объемов производства страны ЕАЭС создали Совет по промышленной политике. Данный орган будет отвечать за взаимодействие сторон по вопросам создания конкурентоспособной продукции, которая будет экспортироваться не только внутри Союза, но и на рынки третьих стран. Отметим, что ЕАЭС принял жесткие технические регламенты в отношении своей продукции, но это лишь способствовало тому, что качество кыргызстанской продукции вырос в разы. Мы во многом сняли угрозу для населения именно по некачественным и опасным тем же продуктам питания или товарам народного потребления. Я считаю, что это достаточно важный момент. Единая система качества по продуктам питания, например, позволяет нашим производителям успешно конкурировать уже на большом, на 180-миллионном рынке Союза. И это тоже немаловажный фактор. По мнению экспертов, производители нашей страны готовы принимать участие в создании крупных союзных корпораций, заниматься отраслевым производством, распределять наилучшим образом свои компетенции и взращивать эти компетенции. Правительство поднимает вопрос формирования, создания зеленой экономики. да, То есть подготовка продукции, которая отвечает ну, требованиям, да, чтобы оно было экологически чистым. Поэтому мы можем свою нищу взять и, конечно, обговорить. Это, конечно, было бы очень хорошо. Да? То есть мы смогли бы уже целенаправленно работать и эту продукцию поставлять на общий рынок. ЕАС себя показал и доказал, единодушно отметили лидеры альянса, завершая заседание высшего совета. Президенты отметили позитивную динамику и выразили желание работать дальше для сохранения темпов ее роста. Все это должно обеспечить Евразийскому экономическому союзу развития на десятилетия вперед. Касательно нашей страны, то здесь аналитики прогнозируют, что от того, насколько мы сможем использовать возможности, которые дает это, интеграционное объединение во многом зависит будущее развития Кыргызстана. Мадина Низамова, Чингисток, Турбе, Кулу, Кайнар Ормонов, ЛТР, итоги недели. После вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз довольно значительно увеличился внешнеторговый оборот нашей страны. Сегодня наблюдается активное оживление промышленного производства и хорошими темпами идет рост сельскохозяйственной продукции. Решаются также многие спорные вопросы трудового миграционного законодательства. Эти положительные обстоятельства позитивно повлияли в частности на приток денежных переводов от соотечественников, работающих за рубежом. С каждым годом улучшаются социальные условия жизни для трудовых мигрантов. Стало известно, например, что до конца этого года в силу вступит соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС. Что получил Кыргызстан от членства в ЕАЭС? Подробнее на эту тему мы поговорим с заведующим отделом миграционной политики Государственной службы миграции Майрам Беком Бешеновым. Здравствуйте, Майоромек Марзабекович. Уже несколько лет страны ЕАЭС ведут работу над пенсионным соглашением. Это позволит гражданам получать пенсию за стаж, полученный в любой стране Союза. О подготовке документа на минувшем заседании Высшего совета ЕАЭС в городе Нур-Султан рассказал президент России Владимир Путин. Как известно, внутригосударственные процедуры должны быть завершены до 1 августа этого года. Какие, какую работу провел Кыргызстан в этом направлении? Да, действительно... Э над пенсионным соглашением работа ведется уже на, на протяжении нескольких лет, потому что в соответствии с договором ЕС наши граждане, которые осуществляют трудовую деятельность в государствах ОАЕС, они имеют доступ к социальному обеспечению, но в скобках было прописано «кроме пенсионного». То есть для пенсионного обеспечения необходимо было разработать и утвердить соглашение. В настоящее время эта работа уже под... Итоги этой работы подводятся. Как вы правильно подчеркнули, к 1 августа будут завершены все процедуры, которые нужно провести внутри государства. И если мы эти процедуры завершим, до 1 августа произойдет подписание данного соглашения, и наши мигранты получат доступ к пенсионному обеспечению. Да? Остановился на этом вопросе и глава государства Соранбай Джейенбеков, при этом отметив, что подписание соглашения о пенсионном обеспечении станет большим шагом в достижении равноправия трудящих со Союза. Говоря о равноправии, какие преимущества наши мигранты имеют в рамках ЯЕС? После вступления в, в Содружество ЕС наши граждане получили много преференций. Это преференции касательно безрегистрационного периода, то есть был увеличен до 30 дней безрегистрационный период. Это наличие права осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу, без патентов. Это право... Э, осуществлять трудовое деятельность на основании трудовых соглашений. И, то есть наш гражданин имеет право находиться на, на срок действия трудового соглашения. Имеется преференция также и по налогам. То есть в настоящее время, после вступления в ЕС наши граждане по доходный налог будут осуществляться в таких же размерах, как и граждан России. То есть также признаются наши дипломы о нашем образовании. И, много есть преференций. Также имеется доступ к социальному обеспечению, как я уже выше сказал. И имеется доступ к медицинскому обеспечению. Если будут подписаны в данные сроки соглашения о пенсионном обеспечении, то это будет еще одним большим, большим шагом к тому, что к равноправию обеспечению всех прав и защите наших прав, наших мигрантов и в рамках ЕС. В прошлом году в Кыргызстан привезли более 200 грузов-200, из них 90% это из России. В перевозке грузов-200 есть трудности. Какие меры будут предприняты в этом направлении? Да, вы правильно подчеркнули. Есть у нас такие печальные факты, что мы занимаемся доставкой груза 200. То есть не... груз 200 – это наши тела наших граждан, которые по осуществлению трудовой деятельности либо по пребыванию за рубежом потеряли свои жизни. И мы осуществляем доставку совместно с Министерством иностранных дел, занимаемся этими вопросами. Что необходимо сказать, что в прошлом году был принят новый порядок доставки грузов, и он был значительно, значительно упрощен, то есть количество документов, необходимых для получения, для остыления перевозки грузов 200, было уменьшен, и была утверждена единоразовая помощь государства, это в размере 50 тысяч сомов. Единоразовая помощь оказывается семьям, либо близким, которые доставили груз 200. В настоящее время стоит задача, перед нами поставлена задача, чтобы и более еще упростить получение, либо возможности получения возмещения ущерба при оплате груза 200 и увеличение, может быть, этого разового пособия. Какие еще будут созданы условия для трудящихся в рамках ЕАЭС? Какие вопросы еще предстоит решить? Да, действительно, остаются вопросы. Многие вопросы решены, но остаются вопросы. Это вот по упрощению регистрации, порядку пребывания. Хотя сейчас очень упрощен порядок, мы ставим вопросы, чтобы еще дополнительно упростить порядок пребывания и регистрации наших мигрантов за рубежом. Также ставят вопросы. О было исключение признания дипломов педагогического, медицинского, фармацевтического образования. В данном направлении ведется работа, чтобы эти дипломы признавались, а также водительские удостоверения и так далее. Иногда возникают вопросы по данным профессиям. В настоящее время ведется работа в рамках уставных органов. Есть у нас комитеты консультативные, разные комитеты на разных уровнях. Мы эти вопросы решаем, и предстоит задача по решению и внедрению данных этих вопросов. Спасибо вам, Майрамбек Марзабекович, за содержательные ответы. До свидания. А я напомню, у нас в студии был заведующий миграционной политикой Государственной службы миграции Майрамбек Пейшенов. Смотрите далее в программе «Итоги недели». Цифровизация страны. К системе Тундук осталось подключить только один государственный орган. В 53-х система работает успешно. Более 360 километров дорог будет заасфальтировано в этом году. О планах по улучшению дорожной инфраструктуры сегодня в выпуске. Удивительные знания о мире животных. Про талантливого 7-летнего Албана Лиалым смотрите в рубрике «Герои среди нас». В рамках объявленного 2019 год годом развития регионов и цифровизации страны, создание цифровых основ развития республики является приоритетным направлением государственной политики. На сегодняшний день цифровизация и фискализация активно и широко распространяется во всех сферах экономики Кыргызстана. В настоящее время 53 государственных органа подключены к системе Тюндук. Осталось подключить только один государственный орган. Это будет сделано в ближайшие дни. В целом наблюдается положительная динамика в работе министерств и ведомств по исполнению решений Совбеза и концепции цифровой трансформации. Вместе с тем есть и определенные упущения в этом направлении. 29 мая под председательством первого вице-премьер-министра Кубатпека Боронова прошло совещание по реализации решений Совета безопасности и концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан». На нем было подчеркнуто, что каждый руководитель госоргана будет нести персональную ответственность за реализацию тех поручений, которые даются в рамках цифровизации страны. Буронов внес предложение об объявлении выговора ряду должностных лиц и отметил, что на следующем совещании будет детально рассмотрен перечень госуслуг, предоставляемых министерствами и ведомствами, возможность их сокращения и полного перевода в электронный формат. На этой неделе в Кыргызстане впервые открылась биржа цифровых активов. Это уникальная площадка по торговле акциями, облигациями и иными финансовыми инструментами, а также цифровыми активами. Предполагается, что биржа поспособствует возрождению экономики Кыргызстана. Кыргызская республика в мировом сообществе сегодня стала восприниматься не только как страна с туристическим потенциалом и гостеприимством, но и умением внедрять инновационные идеи. Как стало известно, государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия» получило престижную награду за наилучшее внедрение электронного управления в систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Награду вручила Академия электронного управления Эстонии. Подробности у нашего корреспондента Бикмамата Санбекулу. Цифровизация страны продолжается. Сегодня электронные технологии доказывают на практике свое превосходство. Их широкое внедрение во все сферы жизни государства и общества неизбежно. Система электронного взаимодействия Тундук тому пример. Автоматизация взаимодействия различных ведомств. Повышение оперативности работы, снижение бюрократических и коррупционных проявлений при документообороте – основные задачи электронной системы. Тюндюк, разработанный на базе передового эстонского опыта в сфере электронного управления, позволяет в разы упростить взаимодействие между ведомствами и сделать государственную машину более гибкой и оперативной. «На базе платформы Эстонии, x которая называется, мы сейчас внедряем систему электронного межведомственного взаимодействия Тюндюк, которая позволяет в автоматизированном режиме обмениваться информацией и данными, которые находятся в государственных органах, что в дальнейшем, как результат, приведет к тому, что, во-первых, это оптимизация всего государственного управления, во-вторых, это снижение коррупционных рисков и, в-третьих, это, например, исключение справок, которые государственные органы требуют у государственных служащих. В настоящее время 53 государственных органа подключены к системе Тюндюк. 19 госорганов ее уже успешно используют. Наглядный пример положительного опыта электронного взаимодействия – коммуникация между департаментом государственных закупок и налоговой службой. «Тюндук» упростил участникам конкурса на портале госзакупок процедуру получения справки о неимении задолженности по уплате налогов. Электронная справка пришла на замену бумажной. «Поставщик» Для участия в, в конкурсе через портал госзакупок должен был э, обратиться в органы налоговой службы с заявлением о предоставлении этой справки. Э, в течение э, от 1 до 3 дней справка выдавалась органом налоговой службы в бумажном виде. Потом эту справку они э, отсканировали. И прикрепляли в своем личном кабинете в электронном портале государственных услуг. Теперь поставщики, участники конкурса, имеют возможность получить необходимую справку в электронном формате за несколько секунд. Прямо в своем электронном кабинете на портале Госзакупок. Вся информация уже будет доступна на портале Госзакупок в личном кабинете поставщиков подрядчиков. Им необходимо будет лишь нажать на одну кнопку и получить информацию о неимении задолженности». Работа по внедрению системы Тундук началась буквально год назад. Несмотря на короткие сроки, многое уже сделано. Успехи Кыргызстана во внедрении цифровых технологий оценили и на международном уровне. Так, Академия электронного управления Эстонии вручила государственному предприятию Центр электронного взаимодействия престижную награду за наилучшее внедрение электронного управления. Как отмечает директор предприятия Нуря Кутнаева, полученная награда стала большим стимулом для дальнейшей работы всячески удивлялись, радовались за нас, и это, конечно, нам очень нас вдохновляло на дальнейшее, вдохновляет на дальнейшее продвижение. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это только начало. Мы говорим о том, что мы за год добились многого в построении фундамента. Сейчас мы будем исключать справки. Если говорить о перспективах нашего развития, сейчас мы должны сделать все для того, чтобы исключить справки. Справки – это очень большое зло. Вот это самый первоочередной план для нас. И, и мы очень рады, что правительство нас не только поддерживает, но всячески продвигает вот именно цифровизацию. Процессам цифровизации в стране уделяется большое внимание. Как отметил первый вице-премьер-министр Кубатбек Буронов на прошедшем совещании,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 Борунов подчеркнул, что задачи, поставленные в рамках года развития регионов и цифровизации, концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан», должны реализовываться своевременно и в полном объеме. Отмечается, что на следующем совещании будет детально рассмотрен перечень госуслуг, предоставляемых министерствами и ведомствами, возможность их сокращения и полного перевода в электронный формат. Бекмамат Асанбек Улу, Ченнестуктор Бек Улу, ЛТР, Итоги недели Министерство транспорта и дорог планирует реформировать систему управления и финансирования дорожной отрасли. Такое предложение подготовлено по результатам анализа дорожной отрасли и с учетом международного опыта и законодательной базы. Систему управления планируется реформировать через создание государственных предприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Создание государственных предприятий на базе действующих дорожно-эксплуатационных учреждений будет направлено на внедрение системы – заказчик-подрядчик, инженер по надзору. Тем самым будет минимизирован риск возникновения каких-либо конфликтных ситуаций и коррупционных моментов. Минтранс таким образом надеется повысить эффективность управления дорожной отраслью. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорог Пакат Бердалиев. Что касается строительства автомобильного полотна, в 2019 году Минтранс запланировано заасфальтировать более 360 километров дорог в республике. За пять прошедших месяцев за счет госкоопложений, текущего бюджета, а также инвестиционных проектов осуществлено значительное количество работ по строительству автодорог. С начала строительного сезона 2019 года было осуществлено асфальтобетонное покрытие дорог общей протяженностью 24,5 километров. Из них за счет текущего бюджета асфальт заложен на 10 километрах по автодорогам местного значения. За счет инвестиционных проектов осуществлено строительство новых дорог на 14,5 километрах, в том числе на автодороге север юг протяженностью 2 километра. На автодороге Бишкек-Караболта протяженностью 5 километров. На трассе Ош-Баткен и Сфана Худжант протяженностью 1,5 километра. На автодороге Ош-Баткен и Сфана участок 75 по 108 километр протяженностью 6 километров. В целом на этот год запланировано заложить асфальт на 363 и 4 километрах. На каких именно дорогах планируется осуществить асфальтобетонное покрытие, смотрите в материале моей коллеги Айзады Махтебекказы. На сегодняшний день в самом разгаре работы по реабилитации автодороги бишкек караболта Наша съемочная группа находится в селе Новониколаевка. Сейчас здесь проходят дорожно-строительные работы. На сегодняшний день здесь уже уложили первый, второй и третий слой. Первый слой состоит из ШГПС, второй из крупнозернистого асфальта, а третий уже из мелкозернистого. В общем, толщина дорожной одежды составит 38 сантиметров. Реконструкция началась с 2017 -го года, но многие работы не были учтены в проекте, такие как прокладка водопроводных труб, кабеля под землей. Из-за этих факторов мы были вынуждены приостановить ремонтные работы. Но сейчас мы набрали темпы и планируем до конца года, если погодные условия будут благоприятными закончить строительство дороги протяженностью в 30 километров. Гарантия новой дороги составит более 12 лет. К тому же трасса теперь станет намного шире. И качественнее, отмечают специалисты. Если ранее автодорога бишкек карабалта была шириной порядка 12-15 метров, то новая будет шириной 27-31 метр. Отличие – это ширина дорога, Это первая техническая категория. значит И по нагрузкам она более высокого уровня. Если раньше дороги были с расчета на ось на 6 тонн, на каждого автомобиля, здесь нагрузка будет 11,5 тонн. С начала 2019 года подрядчикам выполнено основание дороги порядка 6 километров. Укладка агроминеральной смеси 4,5 километра и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия 6,5 километров. Планируется на протяжении всего года реализовать значительное число мероприятий. Сюда входят земляные работы, строительство пяти мостов и подземных переходов, установка железобетонных лотков на протяженности дороги 20 километров. Кроме этого, на автодроге Бишкека-Роболта будут построены шесть новых подземных переходов и отремонтированы старые. Минтранс обещает, что к концу этого года все строительные работы будут завершены. На участке Бишкека-Карабалта трудятся 400 строителей, 90% из которых граждане Кыргызстана. Напомним, что проект по строительству дорог был начат в 2017 году компанией China Reveal. Сумма контракта составляет 70 миллионов 24 тысячи долларов. Представители Минтранса обещают, что к началу 2021 года дорога будет полностью сдана в эксплуатацию. Еще один из масштабных проектов по строительству дороги – альтернативная дорога «Север-Юг», протяженность которой составляет 138 километров. В этом году особое внимание будет уделяться строительству именно этой автодороги. На данный момент от Казармана до города Джалабад уже уложен нижний слой асфальта на 108 километрах. На сегодняшний день по участку Казармана до города Джалабад протяженностью 138 километров уложен нижний асфальта 108 километров в ходе поездки министрам данного поручения что в этом году они чтоб ложились по всем планам Кроме этого, по плану Минтранса на этот год запланировано осуществить устройство асфальтобетонного покрытия на 363 километрах. За счет текущего бюджета более 126,5 километров, в том числе на автодороге балхчи тамчу 7 километров. За счет госкоп предусмотрено осуществить устройство асфальтобетонного покрытия на 179 километрах, в том числе в райцентрах, общей протяженностью более 139 километров. На основных объектах, таких как автодорога, кок Таж Аксай Тамдык, Аксай Рават и другие протяженностью 40 километров. Минтранс отметил, что на автодороге Ош Баткен и Свана на протяженности 20 километров будет уложено асфальтобетонное покрытие. Также на дороге Ош Баткен и Свана Худжан протяженностью 5,5 километров. В этом году туннель у нас полностью я не скажу, что там завершится, но там у нас там. Шахт, как вот этот штольный. Штольный у нас в этом году планируем завершить. Там у нас туннель и рядом идет э, э, Штольный. Штольный в этом году планируем завершить до э, осени. И э, там возможно технический, э, технологический автотранспорт может проезжать. На данный момент Минтранс подготовил предложение по реформированию системы управления и системы финансирования дорожной отрасли. Предложение было подготовлено по результатам анализа дорожной отрасли с учетом международного опыта и законодательной базы. Проводить реформу Чуиски и Ожской области, на хозрасчетные организации перевести, потому что после союза, как я говорил, не было дорожной отрасли реформы. И также у нас осталась заработная плата дорожников. Это в пределах от 8 до 10 тысяч заработная плата. Но от 8 до 10, 10, 10 тысяч сейчас на сегодня хороших специалистов невозможно поддержать. Поэтому мы переходим в хозорасчет. Систему управления планируется реформировать посредством создания государственных предприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Их организация на базе действующих дорожно-эксплуатационных учреждений будет направлена на внедрение системы – заказчик, подрядчик, инженер по надзору. Представители Минтранса уверены, что тем самым будет исключен риск возникновения каких-либо конфликтных ситуаций и коррупционных моментов. Кроме того, Минтранс таким образом надеется повысить эффективность управления дорожной отраслью итоги недели. Сегодня 1 июня. Кыргызстан, как и все мировое сообщество, празднично отмечает традиционный Международный день защиты детей. Как известно, каждый из нас, взрослых, родом из детства, и нам, всем родителям, необходимо помнить, что дети всегда нуждаются в неформальной, показной, а в настоящей любви, которая способна непрерывно, ежедневно, ежечасно их защищать. Различные мероприятия пошли, прошли во всех уголках нашей республики. Родители постарались сделать так, чтобы детский праздник везде прошел весело и надолго запомнился ребятишкам. Президент Соранбай Джинбеков в связи со светлым детским праздником обратился к соотечественникам и юным согражданам. Уважаемые соотечественники, дорогие дети, сегодня вместе с международным сообществом отмечаем 1 июня – Международный день защиты детей. 25 лет назад Кыргызстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка Организации Объединенных Наций. Дети, как самая уязвимая и незащищенная категория населения, нуждаются в особой заботе со стороны государства. Обеспечение прав каждого ребенка на достойную жизнь и широкое будущее – основная задача как общества, так и государства. Все в жизни человека начинается с семьи и все Семье. Семья – источник духовно-нравственного здоровья общества, опора государства. Наши дети должны быть окружены заботой и любовью родителей и близких. Семья – именно то место, где каждый ребенок может быть счастлив и любим. Дорогие мои дети, вы самое важное, самое ценное, что у нас есть. Вы наша радость, наша надежда и смысл нашей жизни. Желаю всем крепкого здоровья, счастливого детства. Растите умными, честными и добрыми. Уважайте своих родителей и старших. Будьте патриотами своей Родины. Пусть небо над вами всегда будет чистым и мирным. С праздником! На очереди наша постоянная рубрика «Герои среди нас». Наш сегодняшний герой – одаренный ребенок из каракола Албана Али муло Талантлив мальчик знаниями о мире животных, отметим Албана Алиалым. С четырех лет интересуется животным миром и в свои семь лет владеет обширными знаниями по сравнению со взрослыми. И знает массу интересных фактов о животных. Свой талант ребенок успел продемонстрировать в детском телевизионном шоу талантов Максима Галкина лучше всех. Своими умениями мальчики удивил нашу съемочную группу. говорили о животных разных, но там было легко, потому что он задавал вопросы. Я про животных рассказывал. У меня были животные такие, что у меня были чувства, как будто бы, какая там будет квартира, какая там будет квартира, как мы будем там жить, какого цвета кровать. Я родом из Казахстана. Я родился в Караколе, и мама моя родилась в Караколе. Мой пра дедушка и пра жили в Казахстане. Они были очень богаты, И они перешли полупустыню и пришли в Каракол. Они знали самого проживальского, который открыл Каракол. Я с трех лет мечтаю быть зоологом. В три года мне подарили первую книгу. И это была даже не моя книга. Это была моей сестры книга. Потому что животные очень удивительные. У них такие способности. Например, взять снежного барса. Он может прыгнуть 15 метров в длину. Это целое ущелье можно перепрыгнуть. Или, например, мандрила. С ее устрашающим лицом она просто всех испугнет. Она даже с леопардом может подраться на рамках. В 1925 году был первый праздник, а в 1950 году уже был всемирный этот праздник. Его сделали, чтобы... Его сделали в Китае, потому что в Китае все были такие... Все хотели свободы. У этого дня даже есть свой герб. Там планета и много детей. Разного цвета. Пять детей разного цвета. Они символизируют пять континентов. Есть там красный человечек, то есть Австралия. Есть желтый человечек, то есть Евразия. Есть белый человечек, то есть Антарктида. И еще два человечка, которые символизируют Евразию и Северную Америку и Южную. Я бы пожелала, чтобы родители их не ругали, чтобы они хорошо учились, чтобы они были трудолюбивыми и со всеми дружили. Вот что я пожелаю бы всем детям. В конце нашей программы мы, как всегда, предлагаем вашему вниманию подборку наиболее важных и интересных событий уходящей недели. 27 мая, понедельник. Президент встретился с Турагаджа премьер-министром и председателем Верховного Суда. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, которые стоят на повестке дня страны. Полностью завершен ремонт Кыргызской национальной филармонии имени Токтову Ласа Тулганова. Культурный объект после ремонта осмотрел президент. Прошло очередное заседание Организационного комитета по проведению года развития регионов и цифровизации страны. 28 мая, вторник. Государственная пограничная служба Кыргызстана отметила 20-летний юбилей. В честь праздничной даты в Бишкеке прошло торжественное мероприятие с участием президента. Сурен Байджейнбеков прибыл с двухдневным рабочим визитом в город Нурсултан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Бишкекском городском суде возобновилось заседание по делу об аварии на столичной ТЭЦ. Четверо обвиняемых по уголовному делу о ремонте исторического музея заключили договор о сотрудничестве. В рамках расследования по делу ОСО Акнет содержаны президент компании, главный бухгалтер, ОСО «Стройсеть» и генеральный директор. 29 мая среда. Депутаты чокур кинеша одобрили три кандидатуры министров и на пост руководителя аппарата правительства. ГСБ произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 18 миллионов 948 тысяч сомов. Более 900 человек подали документы к участию в конкурсном отборе на должности в управлении патрульной службы милиции города Бишкек. 30 мая четверг президент подписал указ, согласно которому были назначены новые члены кабинета министров, кандидатуры которых ранее были одобрены парламентом. Глава государства вылетел в Нью-Дели для участия в церемонии инаугурации премьер-министра Индии Нарендре Моди по его приглашению. Развитие кыргызско-китайских отношений будет усилено. Состоялось 14-е заседание Межправительственной Кыргызско-Китайской комиссии по торгово-экономическому партнерству. 31 мая, пятница. Президент в рамках рабочего визита в Индию встретился с премьер-министром Нарендре Моди. Стороны обсудили вопросы по широкому спектру двустороннего партнерства. Компании «КТ-Мобайл» и «Мегаком» будут совместно использовать частоту 27 МГц. К такому решению пришли после того, как в компании «КТ-Мобайл» был назначен новый руководитель. Премьер-министр поручил проверить факты, озвученные в журналистском расследовании «Радио Азотек». Все новые села в республике получают в чистую питьевую воду. Сельское управление управе «Корол» на эти цели было выделено 20 миллионов сомов из республиканского бюджета. 1 июня – суббота. Президент в рамках рабочей поездки в Королевство Саудовской Аравии принял участие в работе 14-го саммита Организации Исламского Сотрудничества в городе Микка. Международный день защиты детей. Глава правительства Мухаммед Калыя аблгазиев посетил Национальный центр охраны материнства и детства и вручил директору 300 тысяч сомов. По факту инцидента на кыргызско-узбекской границе назначено совместное расследование. Председатель ГПС Уларбек Шаршеев встретился с командующим войсками Узбекистана Русланом Мирзаевым. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всех благ. Цените каждый день. Удачи и до встречи на канале ЛТР.